18 мая в нидерландском городе Роттердам состоится ежегодный песенный конкурс Евровизия 2021. С 1994 года Россия регулярно отправляет туда своих исполнителей, даже несмотря на то, что рейтинг у данной программы, программы или мероприятия постепенно спускается вниз. Что с этим делать, никто не знает, но именно мы и именно сегодня спросим у совершенно случайных прохожих, почему же они не будут смотреть Евровидение в этом году. Скажите, почему вы в этом году не будете смотреть Евровидение? Я его никогда не смотрю. Почему мы не будем смотреть Евровидение? Потому что, во-первых, нам не на близка музыка, которая представляет в этом году России. ее э, посыл, ее, так сказать, собственный личный бренд, нам не близок. Нам не интересно. А я никогда не смотрел. И... Его. Да, я тоже никогда не смотрел, но хотелось бы посмотреть в прошлом году, потому что там должны были участвовать Little Big, но сейчас э, мне не нравится данный как бы, наш участник. Ну, э, мы не будем его смотреть в связи с тем, что то, что там пропагандируется, ну, не совсем ложится на нашу душу. Э, там дама вот эта с бородой, ну, достаточно неэстетичное зрелище. И Гал, что-нибудь добавить? Ну тоже так же хотел сказать, что это совсем не наш менталитет, это совсем как-то, вы знаете, да. то, что противоречит нашему стилю. Вот, то есть мы любим что-то традиционное, закономерное, знаете, красивое, гармоничное, гармоничное да. с природой, и с самим человеком, а не то, что ему противоречит. Потому что вообще нет телевизора. Я не знаю, почему мы просто не будем смотреть. А вы знаете, что это такое? Вообще не знаю. <смех> <смех> вот поэтому не смотрю просто. Наверное, потому что выбрали совсем неподходящую песню. Ну, неподходящую исполнись. Да, мне интересно. лично не нравится. Интересный вопрос. А почему вы за меня уже решили, что я не буду смотреть? Я буду смотреть, буду переживать за Манижу, за замечательную песню. Она удивительный э, певец, музыкант необычный, у нее большой потенциал, и она очень талантливая певица, это раз. Ну и во-вторых, я буду смотреть, чтобы иметь представление, на каком уровне находится на сегодняшний день современная эстрадная музыка. Ну что, друзья, вы сами видели, что мнения людей абсолютно различные. Кто-то за, кто-то против, кто-то вообще не знает, что такое Евровидение. Ну а для меня это лишь очередной повод собраться со всеми своими близкими за столом и насладиться музыкальными талантами. Ну что ж, это был Сус Вопрос». Я Надежда Мещерякова. Всем пока-пока!